Рыбка, рыбка, где твоя улыбка, полная задурая грязь. Я был там. Я был Жизнь. Удивительная штука, полная нежизненности. Виталькина сегодня первая. Гоу просто идет. Мне повернись ко мне, пожалуйста, если возможно. Но, no? красава. Далеко не ушел за следующую сам сказал ловите давай уже, ловите нет, это я да я отпустил я отпустил ее Так, спокойно. Григорий. Здоровая конъюзия. Давай вытекай Куда пошла? Нет, у тебя пустинка есть А не Ну, плыви На! просто видео. Как сказать, <смех> <смех> <смех> <смех> <смех> традить. Так. Головная Не оставить опять. Она вдоль борца стоит, он такой а, а, такой Она в борт нам нужно было, бы. Это было бы не ПВХ, а водка-то бывает, резиновая, блядь. Мы бы там бы и остались бы на том берегу. Но она нас с берега стащила. <с Надо было взять, да, от палатки-то этот кусок, сейчас бы накрылись бы им. Привет, друзья. Привет. Короче, встали вот, будем пытаться обедать. Дождь поливает весь день. Такой сегодня день. Смешной. Странный. Она клевала с утра Да чего, мы с утра пару часов хорошо половили? Что тяжело да, И мелочи... Раз, лучше редко она такая, чем мелочь была Вчера... Ну так ты вытащил Я пару, чуть поменьше там Я просто видел, а третью просто отпустил Потому что вот уже осталось буквально 20 сантиметров за это самую Так она, наверное, нам там мозги компасировала? Другу, у меня сошла... Я даже вот не буду заявлять. А Известный шеф-повар Поль Бакюс однажды сказал, ⁇ Жизнь ⁇ это маленькая кухня, на которой мы готовим блюдо под названием ⁇ Счастье на ⁇ По этой кухне мы сами себе шеф-повара. И только нам решать, какие ингредиенты мы будем добавлять в наше блюдо. Пишешь, что оказывается? Стоп видео, GoPro, стоп видео. такой вот вот такой вот через жаброго не маленькая торпеда все нормально такая такой надо пускать короче. Туда, туда, туда. тихо тихо ты. Не готов к такому повороту. Это еще не стоит никто на перекатах, да? Все нормально. У нас есть повод. Вы видели у повод для мужики. Вы, видимо, хорошую штуку взяли, мне кажется. Ну, в нашем понимании. Потому что там какая-то дура. Три раза, три раза, мне такого жизни не было. Три ну, раза раз разом, разом за год -то. Через Абры. Ну вы куда? Если у вас план, мистер Фикс? Если у меня план? Если у меня план! Демонстративно бросают спиннинги, сидят там, хотят нас обловить. Вы видели кто самый большие? <связать> Блин. Ну. Тихо, тихо, тихо, тихо, Почему? Как это не ждал? Я вас отругал, и все, и, и получите, блин. Губу держит, держит за губу! Понимаю, блядь! Я! Два раза кидалось. Молодцы! Это у неё Блядь, почему-то Gracias. Сажик, подождите нас там. И... Хочу вперед, хочу назад она там и живет среди этих палок вот мне тоже кушок был вот он а это маленькая качучка пац Кто если я поменяю, то они не будет нормально все а я Ну то есть да? Умею вытаскивать. Тоже наболтало, да? да? Я пытаюсь до да, туда дойти. А Кобяков, у меня есть боковые эти рули, блин, такой туда-сюда. <соцентричный> <соцентричный> Снайпер сюда По заказу Подсак газ свободен. Он небольшая, но. Подожди. Голова просто пидет. Мне так это, по-моему, первая щука. Ну, во всяком случае, которую я в мешок. Положил. А, в принципе, я у нас. Одну я отпустил, три я просто оттряхнул, стряхнул с крючка. Сам помнишь. Ну а это такая. Сигарета А? У тебя Ну столе вот они лежат Вот просто прост, топ видео мама мама жабры поправь просто добавь воды Что ты Я? А куда идем-то куда не идем да. да пусть он там у тебя у тебя хорошо лежит главное не пропуть вот сюда, чтобы нас не утянуло, блин. Вот в эту быстренько. Пока молодой. Ну киньте в него камнем, если он девочка, блин. Он главный спрашивает, почему вы пьете? пьет один а вороблюд жители пустые и рыбу копченая не пьет а чего и пить она сама закусит к сожалению у меня кончилась память ну, ну, надо сказать речь тогда подожди говори пока пишется у меня тоже сейчас скажешь. Ну, в общем как не смешно как не смешно но мы прошли за ребятами буквально вот наверно метров 30-40 за ними прошли и потом они 340 метров шли, они уходили по моих 5 штук. Ну, она ушла, по-моему, Саня сказала, Отпустил. да. Отпустил. Отпустил просто ее, да. Слово, да. Но Виталий Храняха, конечно, я хотел у него отнять в но он лег на него просто телом, и все. Поэтому. Ну, ну, да, да, не дам! Ну, просто... Герой! Гирбис, гирбиц! Герой! герой, герой! Вот он, вот он! Ну, короче, классно прошли. Еще такого да Ну, не помню, чтобы с одного места брались только рыжим. То есть на самом деле. Я его говорю, когда только подошли, говорю, в этом Ро просто в видео. Счастливо, прохлад! Счастливо! Счастливо. Счастливо. Угомониться не могут никак. Только что Саша вытащил шестую, но отпустил потому что небольшая была. Там он стоит еще. Ну что, пошли? Тут год назад было очень мелко и я таскал. Э ловку, просто... Я Ачуга там стоит, на этой, траве, на быстрине, здесь ее нету, наверное. Здесь может стоять хариус, но... Вот уже на базах шаткий. Я учусь. Давай, давай, давай, давай. Смотри, <свист> <свист> <свист> Такая, мягкий мушечка почти. Молодцы! От всей души. Хотя она, да. Борзанула, смотри, блин. Я тут здесь камеры снимаю все. Идет камера, да, ну? Да, я думаю, ну, не понял. Да, -мо! На, брат, я тут дорог. Да. Ука тут такой ручей. Вон там за островочком спокойная точка, блин. А да, вот такое место хорошее. Там сейчас за поворот заедем, ну за поворот налево бросишь. Что, там, проходим все, Сюда потом уже будет забросить. Я вас просто спускать а там вон речка речка из озера которые переезжали то помнишь из долгого они взяли еще и впереди, перегородили перед речками нормально Там рыбы нет. Смотрите на берег. Смотри на берег, там рыбы нет. «Виталик обловился!» Ой. Жаль. Что делаем? Куда? Да. Какая-то Никакого-то Попадает, вот, все хватает Это же окунь за мост торчил. Чего ты? В палец попал? Себе? Что, резать был? Что, опять резать был, что ли? Вот он, окунь-окунелка. Куда бежал хороший? Давай, давай, давай! Оп. Ист. туда, все да. едутся. Они гонятся прямо как шпарсагеры. Можешь подох, ну туда убежали. Вот тут Кто первый? Оп! Кто первый, тут у нас. А? Да. Что, нам уж тачить, только хоть? кого сказал, что такой такой палки быстрее быстрее быстрее быстрее И надо было остановить остаться показать им спускайтесь в лужу! был она наверное туда всполась за поворот андрюха Здесь еще музыка играет Все правильно. Алло! Прошли? Маловато, понимаешь? Маловато будет! Собой. Я забрал, что мне уже нужно. Продолжаем Решение ваше впечатление. А что, сумасшедший день сегодня был? Да на самом деле половили э, фу, за последние годы, я не помню, что мы столько нареке ловили. Вообще. И причем э, хороших размеров на самом деле, да? То, чего поймал, говорить не буду, без разницы. Оба экипажа сработали отлично. На самом деле э, с погодкой не повезло, шел дождь. Может благодаря день тобой день, да, да, может быть, да. Но после обеда как бы было все хорошо. Ну, в общем проблем больших не, не было. Мы отлично прошли сегодня, да, без приключений вообще. То есть как бы и я... Дождик д... маленько заманал чуть-чуть, дождик нас под... потрахал полдня. Ну, главное, что что-то случилось, поскольку я спер у Сашки сапоги, я не упал за борт. Два. То есть, очень много произошло положительных вещей сегодня, наверное, ну, все, что тут? Саня накормил в очередной раз прекрасным супом на реке, все заснято, за, за, Засняли Ну вот, все, собственно говоря, Викторович почистил нам рыбку, да. Саша засадил, сейчас Виталик, и нам прошел на ура, на ура. И будем немножко, ура. И будем немножко отдыхать. Скажите всем пока-пока. Спасибо. Пока-пока. Привет. Не знаю. Тетя Люся, привет. Палычу передай. Привет. Палыч. Палычу. Привет. Кости. Костя выздоравливает. Палыч, не твой бы закон, фиг бы половили. Слушай, палыч меня зараза. Ну тут мы больше себе накручиваем, но тут как бы, блин, сходится просто. Хочется, чтобы удивиться, да где-то на 30-40 раз, где-то да одну за другой поймаешь. Но эти 30-40 раз до этого, тридцатого, сегодня ни хрена нету, У меня, меня схода всего не было, я вообще не знаю, у меня такого в жизни не было. На одном месте три штуки, это рекорд лировой. Вот Андрюха, сидит, а не доставлю, сходу, а. три, три раза бум-бум-бум-бум-бум, ни разу ни хрена. Пока не выпить, во, шиш. Так что, закон Павловича, работает, да, должен работать. Медвежонок говорил, говорил, а ежик думал, все-таки хорошо, что мы снова вместе.